То кончились лады калины-то Или боярышника а настой Но решение важное принято И решение непростое Может важный военный туз Средь шестерок валетов и дам Понял вдруг то, что двести груз Это вовсе не двести грамм Может тот, кто ведет стада. Между важных своих проблем Понял вдруг то, что навсегда Навсегда, но не на совсем. Ну и вот, что понял намедни я Что не стоит трогать чужое Что решение то не последнее И такое же непростое Монетизации отсутствует Работа канала Дед Возможно только при вашей поддержке Реквизиты для выражения благодарности в описании. Большое спасибо!